Стамбул. Это прекрасный город. Буквально на прошлой неделе я прибыл на места, что уже сегодня кажутся мне родными. А ведь это оказалось проще, чем кажется. Главное связаться с нужными людьми. Далее нужно было добраться до места. Автомобиль, автобус, паром, метро. Мегаполис готов предложить самые разные варианты. И вот восточная сказка прямо перед глазами. Торговые улочки с товарами, за которыми не поспевают глаза. Местная кухня от самых простых до да изысканных блюд на каждой улице. Дух культуры и истории. Земля, несущая наследие предков. Это чувствуется здесь с каждым шагом и просто прекрасные виды. Я увидел район собственными глазами. Узнал все необходимое. От цен на продукты до ближайших аптек. И в самом деле все для комфортной жизни, тышей доступности. Да и прогулки по местным паркам идут на пользу. Когда мне представили тот самый дом, меня привлек высокий уровень комфорта, словно это город в городе с собственной инфраструктурой. Затем я увидел квартиру. Она еще не была моей. Но я уже видел, как по коридору бегают детишки, а жена зовет к столу. сайт бей, евроклер и так мы обрели новый дом, оказавшись на месте своей мечты. Станьте обладателем недвижимости в Турции вместе с Ansar Life. Мы поможем.